Здравствуйте. А сколько денег приносит ваше предназначение? Меня зовут Ирина Бухарева, и я помогаю людям находить свое предназначение по почерку и монетизировать его довольно распространенная ситуация, что вам кажется, что вы нашли дело жизни, но вы совершенно не понимаете, как же монетизировать ваши таланты, как же монетизировать ваши способности. Например, у меня был клиент, который меня спрашивал: вы знаете, я нашел свое призвание, свое предназначение именно в литературе. Я великолепно пишу стихи, я пишу рассказы, но, к сожалению, это не приносит мне никаких денег, и я вынужден работать там, где я работаю. Что ж? Давайте начнем по порядку. Прежде всего, если вы талантливы в чем-то, то не нужно оставлять это в секрете, не нужно это замалчивать, потому что окружающие люди должны об этом знать. Они должны знать, что вы пишете стихи, они должны знать, что вы пишете книги. Если вы эти стихи складываете в ящик стола, потому что это что-то для вас личное, даже если вы очень талантливы, они, к сожалению, не будут приносить вам деньги. То есть первое, с чего нужно начать, это рассказывать людям о себе чтобы они знали, в чем вы можете быть им полезны а, и чем вы им интересны. Также вы можете выкладывать свои какие-то заметки в соцсетях. Поверьте, люди их читают. Первое время бывает очень сложно. Ну, что же они обо мне подумают, а как это вот так вот они сейчас узнают. Не бойтесь этого. Найдутся те, кто вас поймут, кто вас поддержит, и кому ваше творчество будет действительно нравиться. Следующее, что еще очень важно в этом вопросе, конечно же, СМИ. Никто не отменял, люди верят СМИ, люди читают, люди смотрят телевизор. То есть обязательно, чтобы у вас были какие-то заметки в журналах, либо о вас писали в журналах, да? либо ваше выступление на телевидении. О том, как попасть в журналы и как попасть на телевидение, я расскажу обязательно в одном из следующих видео, поэтому не забывайте подписываться на канал. И следите за тем материалом, который я выкладываю. И, конечно же, третье, что очень важно, это ваши клиенты. То есть вам нужно понять, кто из тех людей, которым нравится ваше творчество, нравится ваше предназначение, ваше любимое дело, кто готов вам платить за это деньги. Да-да, именно так. Может быть, прозвучит немножко холодно, но, тем не менее, это так, ведь вы же собираетесь монетизировать свое предназначение. Вы собирайтесь получать за это деньги. Соответственно, ваши клиенты, они должны быть готовы и должны хотеть вам платить эти деньги. О том, как искать клиентов и какие из них ваши, я расскажу также в одном из следующих видео. С вами была Ирина Бухарева. Обязательно подписывайтесь на канал и следите за новыми видео.